Я хорошая женщина. Я очень хорошая женщина. Я красивая, я умная, я ласковая, я нежная, я успешная, я честная, я страстная, я кокетливая, я чуткая. Я заслуживаю выйти замуж за прекрасного человека. Да, я заслуживаю того чтобы идеальный человек для меня встретился мне сейчас. Я готова к взаимной любви. Я готова к отношениям с любящим меня мужчиной. Я красивая, я хорошая, я нежная, я умная. Именно эти качества заметит мой мужчина. Я готова любить и быть любимой. Я очень-очень хорошая. Я заслуживаю заботы и внимания от мужчин. Я заслуживаю подарков и помощи от мужчин. И я готова принять подарки и помощь от мужчин. Я готова принимать заботу, ласку, внимание и подарки от моего мужа всю жизнь, даря ему взамен домашний уют и ласку. Я готова прямо сейчас выйти замуж. Все, что мешает мне встретить такого человека, я стираю, удаляю из своего подсознания, из своих мыслей, из своей души. Мой мужчина очень хороший человек. Мой мужчина очень хороший муж. Мой мужчина очень хороший отец. Я достойна выйти замуж за хорошего человека, потому что я хорошая. Да, я очень-очень хорошая. И я заслуживаю выйти замуж и жить счастливо. Встретить хорошего человека и выйти замуж очень легко. Меня окружают хорошие люди. Меня окружают хорошие мужчины. Я сразу пойму, кто мой мужчина. Я почувствую это. Я открыта для чувств. Я открыта для любви. Любить – это прекрасно и безопасно. Любовь – это чудо Вселенной. Любовь мужчины – это забота об женщине, внимание к ее интересам, помощь и решение ее проблем. Мужская любовь – это знаки внимания в виде комплиментов, цветов, подарков, совместного отдыха. Я достойна мужской любви. Я достойна того, чтобы обо мне заботился мой мужчина. Я достойна того, чтобы мужчина был заинтересован во мне. Я достойна комплиментов. Я достойна цветов. Я достойна подарков. Я достойна совместного отдыха в театрах, кафе, ресторанах, в путешествиях. Я достойна комфортной жизни с моим мужчиной. Мой мужчина – это тот, кто помнит обо мне всегда». Первая мысль после пробуждения у моего мужчины обо мне. Мой мужчина всегда думает и заботится о том, что я ем, что мне необходимо и что я хочу. Он всегда стремится быть рядом со мной. Мой мужчина – моя опора, моя защита, моя страсть, моя любовь. Я есть любовь, и поэтому мой мужчина стремится ко мне всегда чтобы насладиться этой любовью. Я самая лучшая для него, и это правда. Я действительно хорошая во всем, что любит мой мужчина. Мы дополняем друг друга. Так создана Вселенная. И я обращаюсь к Вселенной сейчас. Пошли того, кого Бог выбрал мне в мужья. Мужчину идеально подходящего для меня. Я доверяю Богу, и знаю, что выйду замуж очень быстро. Пошли мне моего мужчину. Я готова выйти замуж прямо сейчас. Я готова получать и отдавать любовь. Я готова выйти замуж. Я очень хорошая. Я умная. Я красивая. Я замечательная. Я чудесная. Я божественное создание. Я заслуживаю выйти замуж прямо сейчас. Я готова выйти замуж прямо сейчас. Замужем быть хорошо. Замужем быть безопасно. Я доверяю Богу найти и привести ко мне моего мужчину. Я хорошая женщина.